Друзья, привет! Меня зовут Юля и вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. Сегодня я покажу, как готовлю свои самые-самые вкусные фирменные сырники. Ингредиенты вы только что видели на видео, еще я продублирую их в описании. Итак, поехали. Берем творог, насыпаем его в глубокую миску, добавляем туда обычный сахар и ванильный сахар, ну и щепотку соли. Затем добавляем муку, но ну не обычную муку, а рисовую. Поверьте, сырники с рисовой мукой получаются намного вкуснее, чем с пшеничной. Дальше нам нужно просто хорошо перемешать ворожную массу. Это можно сделать обычной столовой ложкой или с помощью погружного блендера, как это делаю я. Если вы думаете, что я забыла яйца, нет, яйца в сырники я не добавляю. Вот и все, тесто для сырников готово и теперь приступаем к формовке. Для этого насыпаем на плоскую тарелку рисовую муку, формируем сырник сначала руками, затем кладем его на эту тарелку, берем стакан и вот так вот крутим. Таким образом сырник получается идеально ровный и красивый, прям как в ресторане. Формируем таким образом все сырники, затем берем сковородку, разогреваем на ней небольшое количество оливкового масла, можно использовать обычное подсолнечное, но на оливковом мне нравится больше. Выкладываем наши сырники и жарим на среднем или слабом огне, тут как вам больше нравится. Дело в том, что нам не нужно, чтобы сырники приготовились внутри, нам нужно лишь сохранить их красивую форму и получить золотистую корочку. Жарим сырники с двух сторон и затем снимаем со сковородки, будем готовить соус. Соус максимально простой, мы просто смешиваем самую обычную сметану с сахарной пудрой Здесь даже можно не доставать миксер, а просто перемешать все это до однородности с помощью чайной ложки Жирность сметаны тоже может быть любая, какая вам больше нравится, 15, 20 или даже 25% Теперь мы берем форму для запекания, выкладываем туда наши сырники, смазываем их нашим сметанным соусом и убираем в духовку Духовку нужно предварительно разогреть примерно до 180-190 градусов и запекать сырники в ней 15-20 минут. Поверьте, сырники томленые в духовке это что-то невероятное, особенно с рисовой мукой. Этот рецепт просто потрясающий, обязательно его попробуйте, я уверена, что он вам понравится. Буду ждать ваших отзывов и вопросов в комментариях. Приятного вам аппетита!